Вот такое растение мельтония у меня сегодня появилось. Это вот цветочек и вот растение, кажется, неплохое, но корешки очень подсушенные и, как всегда, корневой вот такой камакумха. Я его достану, уберу и будем вместе с вами сажать Антони. Вот такой Кому мха огромный. Вот. Я извлекла из горшка с растением. Корешки в разном состоянии сейчас обрежу очень сухие. И будем сажать фаршочек. На дно горшка положили крупную фракцию коры. Устанавливаем корешки аккуратненько. Вот. Аккуратненько присоединяем растение, прикрепляем к опоре. И будем подсыпать кору. Здесь в субстрат входит и кокосовое волокно, и кора дубовая. Вот. Подсыпаем, слегка укладывая. И немножко помогая подсыпаем со всех сторон тоже очень трамбовать не надо вот пусть корешки слегка дышат при посадке камбрий мельтоний не стремитесь углубить псевдопульпу в грунт в она должна она масса, этих должна стоять на поверхности вашего грунта. Вот так. Углублять не нужно. Вот. Иначе ваши бульбочки могут согниться. Они не любят углубления. Все растение посажено. Сегодня мы его не поливаем. Вот. Завтра уже. Польем. Все. Вот наша кал. Это мертония Вот у нее один, одна буто цветущая. Вот эта цветущая. И вот растет молодой рост. Такой молодой рост. Все. До свидания. Удачи вам в орхидеи. Кому было полезно видео, подписывайтесь на мой канал.